Как делать хорошие видеообзоры для интернет-магазина? Правило простое, оно одно: не делайте рекламные ролики, делайте хорошие видеообзоры и пусть это будут простые, не актеры, а очень простые люди. Это может быть даже ваш продавец, это может быть грузчик. У меня есть кейс, где очень хорошие, замечательные ролики делает обычный бухгалтер. Пусть и у вас занимаются съемках в роликах обычные люди, простые люди верят простым людям, не моделям. Пусть у этого актера в кавычках, будет не поставлена речь, пусть он не смотрит в камеру, но это будет надежный, настоящий и честный обзор. И еще маленькая деталь. Необходимо выделить свою целевую аудиторию. Для каждой целевой аудитории есть свой сценарий. Хотите узнать больше? Пишите нам по этим контактам, приходите к нам, звоните, дружите с нами и подписывайтесь на канал Видео для бизнеса.